Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вичезар, и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о вере, традиции, наследии предков. В этом сюжете мы расскажем о необычном человеке и о его делах. А в конце вы услышите подсказку от Вичезара. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Меня пригласили в древний город Городец, который находится недалеко от Нижнего Новгорода. Приехав туда, меня сразу друзья повели. На древний вал, где стоят две сосны, как хранители древнего города от набегов ворогов. И вот в этом городце, а ранее он еще назывался Родилов, существует множество музеев. И мы в одном из них побывали, где нас угостили прекрасными местными пряниками. Показали те древние технологии и устройства, через которые делали эти пряники. Напоили чаем. Есть музей самоваров. И на древнем месте, где находится памятник дважды Герою Советского Союза Ворожейкину, вдумайтесь в фамилию Ворожейкин. Это древнее призвание, которое было присуще людям, которые занимались ведовством. И вот это благое место, с которого открывается прекрасный вид на Волгу, ранее называемую «Ра», и это место благое. Недалеко от этого места находится и дом Алексея Кручинина, к которому я приехал в гости. И по древней традиции меня принял он сначала в баньке, попарил, помыл и в пихтовой оздоровил. И все это он делал лично своими руками. После этого накормил. А накормил не просто так, а той едой, которая выращена без химии, без химикатов, в чистых полях. И каша из пельты, приготовленная в русской печи руками его супруги Натальи, которые хранительницей дома является. А в доме у них пятеро детей. Трое девочек и двое парней. И все устроено у него по домострою внутри дома. Оно благое место это. И вы можете книгу «Домострой» приобрести в нашем магазине netronic.com. Это место, в котором я почувствовал покой. А в покое – сила силы, которые дает нам здоровье и радость душевную. И первый день, напарившись, оздоровившись и отойдя ко сну покойному, на шикарной постели я увидел прекрасные сны, которые мне снились всю ночь. А на следующий день Алексей повез нас по родникам русским, по тем местам, где силою наполнена земля, по тем местам, где древние капища, святилища и храмы стоят, и действующие, и заброшенные, и всех, кто любит село, приглашает Алексей, переселиться на эти места и образовать новую Русь, новые поселения на новых основах, образованные дружескими коллективами. И даже сегодня Алексей наводит порядок в этих деревнях и поселениях, и мужчин местных организовал для того, чтобы они убирали, и чистоту соблюдали. И в этих деревнях жизнь идет приятная и во всех отношениях чистая. Наша зрительница Наталья задает вопрос. А почему у фараонов и русских царей был ворот вокруг шеи? Ну, Во-первых, в одежде, и мы об этом ранее говорили в наших сюжетах, есть смысловые вещи, обязательные. Они носят обережный характер, так как... Вокруг любого нашего органа одежда по энергетике выстраивала обережный круг. И вот этот обережный круг защищал щитовидную железу. Основной поток информации, который приходил извне. Вот для того и делались такие элементы одежды. В подсказке от Вичезара мы эту тему разовьем. Проехались мы по родникам, напились, в и омылись. Силу приобрели и здоровье приобрели. Серебряный ключик, на котором мы сейчас побывали. Вода серебряная, хорошая. Так как родники эти светлые и серебряные, и разные, и солнцем освещенные, дают нам силу и радость душевную. Алексей Кручинин – лучший арендатор Нижегородской области. И лес сохраняет, и дома рубит, и восстанавливает лес. И все это как хозяйский подход к той нашей родной стране, который был бы присущен для всех наших деловых людей, для всех наших жителей страны, чтобы сберегать природу, чтобы сберегать нашу стой, восстанавливать его, наполнять силою, здоровьем, радостью, растить благодатное потомство во славу Божью и во славу нашей Великой Родины. И всем я рекомендую, и по ссылке вы посмотрите все мои слова, которые я здесь произнес. Вы можете проверить, приехав в гости к Алексею. Он всех принимает одинаково, своими ручками. И массажирует, и моет, и грузит грузы разные. То есть это тот человек олицетворение мужской силы и достоинства. А в конце подсказка от Вичезара. Обережные символы. Обязательно нужно подбирать под каждого человека. Если у кого есть такая потребность, обращайтесь и пишите к нам. Мы вам поможем подобрать каждый символ под вас лично, под вашу душу. Пишите и мы откликнемся. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар Вести Валкон. Всего хорошего.